Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Для любителей медовых тортов предлагаю супервкусный и быстрый медовый рулет «Новогодняя сказка». Для теста яйца взбить со щепоткой соли и сахаром. Как только масса запенится, можно вводить мед. Вливаем его тонкой струйкой, не переставая взбивать. Следом вводим остывшее растопленное сливочное масло и частями засыпаем муку. Хорошенько вмешиваем ее, не оставляя комочков. Осталось положить соду и погасить ее. Я это делаю лимонным соком. Окончательно все перемешать и залить тесто на застеленный противень. Важно тесто растянуть равномерно, чтобы корж был одинаковой толщины. Выпекать тесто в разогретой духовке 12-15 минут при температуре 170 градусов. Как видите, все вместе приготовления занимают 25 минут максимум. Готовый корж проверить на готовность. Ровно обрезать края. Наложить лист пергаментной бумаги, снять бумагу с другой стороны. Отходит она легко и без проблем. Свернуть еще горячий корж в рулет, укутать полотенцем. Дать ему остыть. Обрезки теста измельчить в крошку, но не пудру. Я добавила немного грецкого ореха. А теперь приготовим крем и пропитку. Так как крем будет на масляной основе, бисквит нужно обязательно пропитать. Развести в холодной кипяченой воде ложку меда, при желании добавить немного коньяка или рома. Для крема мягкое сливочное масло соединить с сахарной пудрой до получения помадки, а затем по ложке ввести творожную основу. Это может быть либо творог, либо сыр типа маскарпоны, как у меня. Крем получился достаточно густой, но невесомый, то что нужно для нашей новогодней сказки. Аккуратно разворачиваем рулет и покрываем медовой пропиткой. Затем наносим крем и тщательно его разравниваем. Оставить пару ложек крема для оформления. Осталось свернуть корж обратно в рулет и украсить. Пропитанный рулет немного липнет к бумаге, поэтому действовать нужно быстро. Для оформления смазываем рулет остатками крема и посыпаем крошкой. Оставить рулет пропитываться на всю ночь в прохладном месте. Очень нежное медовое тесто в купе с вкусным невесомым кремом дают супер результат. Рулет достойный новогоднего стола. Пробуйте готовьте, а я вам говорю, бон аппетит и а